Что за... Привет, малышка. Добро пожаловать домой. Что это такое? Я построил лабиринт. Ты все выходные над этим трудился? Я заблудился. Он же из картона. Я знаю, но внутри он намного больше. Дико изобретательный. Я вхожу в лабиринт. Нет, я не хочу, чтобы ты заблудилась. Хорошо, на меня внимание не обращай. Занимайся тем, чем занималась. Сверху наложим музыку, сделаем монтаж, будет круто. Легкое изобретательное анархическое ликование. Можно нам уже войти. Вперед, стойте. Вперед, вперед, вперед. Только лишь то, что ты заблудился, действительно больше. Не значит, что ты сбился с пути. Это место громадное. Нет, нет. Ладно, по-моему, все хорошо. Если хотите выжить в фэнтезийном мире, уходите отсюда. Дэй, за мной. Скройте коробку со своим воображением. Настоящая культовая классика. Ладно, я могу объяснить, я могу все объяснить. Нет, не могу. Сейчас. Дэйв сорудил лабиринт. Вместо того, чтобы пытаться одолеть лабиринт, нужно преодолеть лабиринт. Мы не пойдем на это просто потому, что ты Брифму сказал. Ну а если я скажу, вместо того, чтобы достоинство его лишить, вы помогите мне его завершить. Да, он вернулся. Приключение 100%.